Всем привет! Как неделю встретишь, так ее и проведешь. А начать свою неделю я предлагаю тебе с порцией самых свежих и ярких новостей от команды «Универ Ньюз». С тобой Лена Льдвейкина. Смотри сегодня. Алгоритм победы. Стали известны победители Всероссийской Олимпиады по информатике. То, кого легенда баскетбола КФУ померили силами с легионом. С чего начать бизнес? В Казани прошел студенческий чемпионат по решению бизнес-кейсов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров переизбран председателем Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Об этом стало известно на прошедшем заседании Совета. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем уже в наших следующих выпусках. В погоне за экзотическими странами мы стали забывать, как красива и уникальна наша земля. Тем временем внутренний туризм предлагает много возможностей для любителей путешествий. Каких узнаешь в следующем сюжете. Казанский федеральный принял у себя студентов туристических специальностей на первом всероссийском студенческом форуме ⁇ Открой свою Россию ⁇ Совместно с московскими вузами специалисты Центра туризма и гостеприимства Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ организовали конференцию, на которой студенты могли представить свои проекты по развитию внутреннего туризма. Стоит отметить, что туризм ⁇ приоритетное направление экономики Татарстана, и этому вопросу уделялось большое внимание. И поэтому вот этот форум первый проходит у нас здесь, в Татарстане, в Казани. Это не случайно, мы все-таки третья столица. Но цель такая, студенты приезжают со своими разработками, наработками, и мы знакомимся как раз с той областью, с тем регионом, где находится, мы ну представляем свои работы. Приехало очень много гостей, планы у всех очень большие. Мы надеемся, что эти планы будут реализованы студенты, аспиранты, которые принимают участие в работе этого форума, это наше будущее, это те специалисты, которые будут обеспечивать наш привлекательный образ Татарстана, нашего университета. Всего в форуме приняли участие более 100 студентов из Казани и Москвы. В своих докладах они затронули такие актуальные проблемы, как аккредитация экскурсоводов, безопасность и качество услуг. Резолюция по окончании конференции будет принята во внимание многих правительственных органов. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. Что может быть приятнее уверенности в том, что тебя ждут? Особенно уверенность в том, что это твоя блестящая карьера. Как становятся успешными предпринимателями с мировым именем, выясняла Аделя Мухамедшина. На один день Казанский айтипарк стал шумной студенческой платформой, на которой будущие предприниматели со всего Поволжья защищали собственные бизнес-проекты директорам и руководителям компаний. Речь идет о крупнейшем межрегиональном чемпионате по решению бизнес-задач ChangeLange. Данное соревнование призвано поспособствовать карьерному развитию всех участников. Ну а лучшие продолжат профессиональное продвижение представленного на конкурс проекта в ведущих компаниях страны и зарубежья. На самом деле, для чего используется чемпионат и почему он проводится? Дело в том, что российская образовательная система очень сильно сфокусирована на теории. Если мы говорим про бизнес, то бизнесу прежде всего нужны люди, которые разбираются в практике. Они участвуют не только одни, а участвуют в команде. Они показывают свое умение презентовать, решать проблемы, ситуации компании. И тем же самым они показывают себя перед компанией, получают возможность трудоустроиться. От Казанского федерального университета в чемпионате приняли участие более 300 студентов. Им пришлось побороться с будущими бизнесменами со всего Поволжья. Противники были, прямо скажем, весьма достойные. Мы усердно работали совместно над этим решением кейса. Мы придумали две технологии, которые позволят улучшить продвигаясь. Долго мы сидели, усердно работали, не спали ночами. На это нашло на неделю где-то. Кейс-чемпионаты дают именно ту практику, которую не всегда в полной мере можно получить в вузах. В борьбе за первенство студенты получают настоящий опыт предпринимательства, точно понимают свою аудиторию, даже осознают, где в последующем можно найти лучших сотрудников. И, безусловно, созревают для блестящей карьеры мирового уровня. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Вольтьяров, Универньюз. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике «Веб-Ньюс». В Казани прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Участие в репетиции WorldSkills Russia приняло более 300 школьников из 17 регионов Поволжья. На реконструкцию парка Урицкого выделили 80 миллионов рублей, 50 миллионов заложили из республиканского бюджета, 30 пожертвовали местные благотворители. В Казани вышла из берегов река Нокса в зоне подтопления оказались 38 частных домов в поселках Салмачи и Вишневка. Татарстанский АЗС подозревает в ценовом сговоре, поводом для проверки фастали многочисленные жалобы от жителей республики о резком повышении цен на бензин. В Барнаульском зоопарке «Тигр» напал на школьницу. По словам очевидцев, 13-летняя девочка вместе с подругой дразнили хищника, стучав по клетке. Павел Астахов обвинил учительницу из набережных Челнов в профнепригодности. Напомним, педагог привязал ученика скотчем к стулу, чтобы успокоить его. Видео стало поводом для проверки. В Казани почти 5,5 тысяч человек признаны безработными. Тем временем на каждого безработного приходится по две открытые вакансии рабочих специальностей. Юниоры Акбарса выиграли первенство России. На пути к победе казанцы обыграли всех своих соперников. Татарстанские школьники триумфально выступили на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по химии. Весомый вклад в успех сборной Татарстана внес КФО. Школьники проходили подготовку на базе химического института имени Бутлерова. Также победителями Олимпиады стали три учащихся эти лицея КФО. Казань объединяет татар по всему миру тотальным диктантом. Проект всемирно контрольный по татарскому языку разработали программисты и филологи Казанского федерального. Диктант запланирован на 23 апреля. КФУ посетили представители посольства Великобритании в Российской Федерации. В ходе встречи с руководством вуза гости подвели итоги сотрудничества британских вузов с Казанским федеральным, а также обсудили возможные совместные проекты. На минувшей неделе в Казани завершилась Всероссийская Олимпиада по информатике. Среди лучших юных программистов страны есть и ребята из Татарстана. Каков алгоритм их успеха и к чему продолжают готовиться победители и призеры Олимпиады, смотри в следующем сюжете.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 Ничего не может помешать человеку заниматься любимым делом, особенно если это касается спорта. 10 апреля в Каи-Алим прошел матч среди команд, которые в прошлом играли в баскетбол за свой университет. Подробнее узнаешь в следующем сюжете. Если однажды начать серьезно заниматься баскетболом, то тяга к этому виду спорта не пройдет даже с годами. Это доказывает ежегодная организация Лиги Казбас. Накануне прошел решающий матч для команд «Легенды КГУ» и «Легиона-2». Игроки данных команд – это те, кто уже со студенческой скамьи играл за свой университет. Я не играл в баскетбол до того момента, пока не, при... не поступил в Казанский университет. А когда пришел сюда в начале 2000-х, я поступил в 2003 году, здесь был просто бум баскетбола, и невозможно было не начать играть. Были прекрасные условия в Униксе. Благодаря спорту я приобрел очень много друзей. И, в общем, очень сильно моя жизнь изменилась, на самом деле, в лучшую сторону. Стоит отметить, что болельщики с большим азартом поддерживали любимые команды. Поэтому игра прошла в громкой эмоциональной атмосфере. В самом начале матча «Легион-2» вели счет с небольшим отрывом. Но ближе к завершению матча команда «Легенды КГУ» опередила своих соперников, выиграв со счетом 60-58. Аделия Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Игры КВН уже давно обрели популярность среди молодежи. Студенты КФУ, а если быть точнее, жители деревни Универсиады, решили не отставать от популярного и создать свою Лигу КВН. Уже прошла первая игра. А смешно или нет, решать вам. Прямо за этой дверью эти лицея КФУ проходит совершенно новый проект КВН Лиги Деревни Универсиады. Давайте узнаем, что это такое и с чем это едят. КВН Лиги Деревни Универсиады – это уникальный проект. Здесь начинающие КВНщики делают свои первые шаги в мире юмора. Сборные команды домов Деревни Универсиады ночами репетировали шутки, не выходя из комнат общежития. И вот настал день Икс, и они показали, на что способны. Шахтер-романтик берет с собой в шахту с Если мы скрестим дрыща и накачанного чувака, то получится дрыщ, потому что дрыщи всегда доминируют. Как вы знаете петушинные бои? Итак, представьте, черепашьи бои. Раунд, два! фай, брей. Кто же у нас есть? Победите! Человек, с которым просто невозможно жить в одной комнате! Наша третья участница! Эй, это еще почему? Она комендарь. Продемонстрировать свои способности приехали и заядлые КВНщики. Мы приехали из Манхэттена, сначала в Нью-Йорк, потом в Багаю, потом в Чикаго. Из Чикаго сразу в деревню Универсиады. Шутки о студенческой жизни в общежитии здесь были как нельзя кстати. Ты скажи, какой деревне ты, наверное, видел? Председатель? И, кстати, я хочу к нему обратиться. Дорогой председатель, вы для нас как Санта-Клаус. Вы знаете, очень часто нам говорят в комментариях, что вы придете к нам в дом, но что не ни разу мы вас не видели. Хотя не все шутки были понятны тем, кто живет в деревни универсиады, смешно было всем. Ребят, скажите, вам смешно? Да. Серьезно? А вот были моменты, когда вот... Ну, были, да. А смешно? А мы смешно. Очень смешно. Очень, очень смешно. смешно. Дороги, дороги. Классно, спасибо. 2019. Спасибо. Смешно? Очень. Мне нравится. Серьезно? Ну да. Я в потому что Хороший участник, был. я звукачка. Может. Если вы решитесь участвовать в таком серьезном деле, как КВН, то смело вступайте в ряды Лиги Деревни Универсиады. Ведь впереди еще не одна игра. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюс. А на сегодня у меня все. И помните, счастливым можно быть в любое время года. Счастье, как вечная весна, которая всегда с тобой. До новых встреч!